Квартиру, в которой есть прописанные лица, можно приобрести, но здесь стоит учесть некоторые моменты. Для начала тщательно посмотрите документы, кто в этой квартире зарегистрирован, сколько человек. Если есть дети до 18 лет или инвалиды, то вам предстоит очень долгий и непростой процесс снятия обременения. Если это долевая собственность, вы получите только долю в квартире, но, возможно, сможете договориться с остальными дольщиками, либо выкупить оставшиеся доли вам, либо продать вашу долю им. В остальных случаях обременение легко снимается, либо люди выписываются сами, либо вы их выписываете через суд.